Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Бри Британский супер -крейсер. Ну, получается, как я всегда говорю, 11 уровень Под названием Эдгар Карта Путь воина, игрок Карепич Да, здесь я смотрю, за место дымов игрок выбрал РЛС-ку Не знаю, я, к примеру, ну, у меня этого крейсера нету, но перед ним идет у нас, получается, Минотавр. Мне кажется, без дымов на таком корабле играть крайне некомфортно. Тем более, не на каждой карте можно от рельефа нормально <laughs> поиграть комфортно. Ну, есть, встречаются такие игроки, которые и на Минотаврах катают без дымов с рлс Счет уже бац. 1-1. У союзников минус эсминец. ZK46. У противников Петропавловск. Как вот, да, Петропавловск. Один из самых, наверное, живучих крейсеров 10 уровня. И первым отправится в порт. Еще минус один союзник. Симакадзе уничтожает. Что, еще один А, теперь Петропавловск в союзной команде сливается. Ну что ж, молодцы. Тут что-то Невский непонятно под остров поджался, не подрасчитал. будет возможность уничтожить Ямагири, у Петропавловского походу работает там РЛСК или гидрокустика? не, Ямагири понял, что сюда лучше не высовываться, но ему это не помогло, авианосец добирает. Да, вот игроки, например, Грос тут давит, идет вперед. У него со всех сторон идут торпеды. По-моему, Гросса сейчас команда тоже потеряет. Да, так и происходит. Почти с полным запасом прочности. Зато как приятно эсминцу в такой ситуации. Ну вот, нет, нет, да, леска пригодилась. По-моему, сейчас Маленску будет худо. Вот так вот. Вот так вот происходит. Серия залпов. Получается там три штуки сразу. Выплевывает кучу снарядов Эдгар. И Смоленск отправляется в порт. Бесславный слив. Смоленска. На счет 3-4. Команда выходит вперед. И по точкам все нормально. Союзники 4 захватили, противники только одну. Некоторые игроки, выходя в этот режим, да. Ну, что говорить, и старый режим который у нас все время в игре присутствует. Люди не знают, что надо точки захватывать. А тут и подав. Но тут как раз таки это еще даже важнее отчасти, потому что здесь не только даются очки, которые в итоге да, приносят победу. Но еще и все возможные бонусы для кораблей. Да, там увеличение максимальной прочности, к примеру. Ускоренная перезарядка, ну, или, вон восстановление прочности. Так, счет 4-4. Минус союзный Сталинград. Да что ж, блин, советские крейсера все сливаются так быстро. И в союзной команде уже минус два линкора, которых всего было три Остались, да. У противника все три в строю. Ну слушай, у противника Грос не такой, который летит по центру, чтобы точку взять, и там с двух сторон у него, сколько четыре вейера там у него получается, спустили, да, с одной стороны Симакадза. А, нет, с одной стороны Халанд, а с другой, наверное, как раз-таки Симакадза. А, нет, там еще Ямагири был, ладно, какая разница, кто эти торпеды отправит. Я думаю, Гроссу от этого ни холодно, ни жарко кто его уничтожил. Он сейчас, по-моему, будет у противника тоже минус один линкор. Серию залпов отправляет Эдгар и снаряда не успевает долететь. Ну и счет получается теперь равный после уничтожения Гросса. 5-5. Противник еще одну точку отхватил. Еще начинает потихоньку догонять. Четыре-три против захваченных точек. А, не, пять. Пять против трех. Пока что. Небольшой затишие, пострелять Невкова. отправляется на поиски эсминца. Ну по-моему, сейчас до свидания, Халлан! Халамб, может, и не ожидал, что Эдгар играет с рлс -кой. Я, к примеру, тоже не жду такого, <laughs> когда попадаются мне такие крейсера в бою. Ну, в частности, почаще Минотава. Это происходит вообще крайне редко. Так, такие, такие вещи. Я про, про, про РЛС-ку британцу. Не знаю, без дымов на британцы это как, как, как голый в бой выходить. Еще минус один союзник. Сикисим уничтожает Александра Невского. Это опять советский крейсер. Да что ж такое. Все советские крейсера в порт отправились. У союзников он. Невский, Петропавловск, Сталинград. У противника Петропавловск, Смоленск. Ну, есть удалось уничтожить Венецию. Ну, в принципе, дистанция была не очень большая. еще и две цитадельки выбил Эдгар. По-моему, пора разворачиваться и двигаться в сторону центра. В этом режиме боя от а центра уходить далеко нельзя Если противник захватит центральную точку А у него это много шансов, чтобы получилось Он там союзный эсминец, он в принципе блокирует пока что захват Да, так эта точка дает слишком много очков Сколько там? Плюс 10 каждые 2 секунды То есть кто центр захватил, тот по большей части, наверное да... Ну, больше шансов, конечно, на победу, естественно Причем намного больше, да, возрастают они да, вот, по эсминцу с 9 километров будет стрелять, мне кажется, уже не очень комфортно. Да, вот, пожалуйста, там раз, ну, 4 снаряда, в принципе, в цель попало, Эдгар уничтожил. но там серия залпов, сколько там башен? 12, 12 умножаем на 3, то есть 36 снарядов сразу Эдгар отправил в цель. Ну, и трех попавших из них хватило. То есть там такое целое облако из снарядов просто засыпает по самой неболой. Там еще Магадор уничтожает союзного грозового И команда остается 4 против пятерых противников Но пока что все равно по очкам команда впереди Здесь есть возможность преспокойно пострелять по Сикисиме При этом не попадая в засвет Вот рельеф, Сикисима еще притормаживает Ну и по крайней мере идет, мне кажется, неполным ходом Большую паузу Эдгер взял. Остаются уже 2 в четыре Союзники почти закончились. Надо теперь срочно. Срочно идти на центр. Нельзя сейчас дать эту точку захватить. Но Секисима там в прочности. На один зал. Чуть-чуть не хватило, чтобы его добрать. Но там еще Джанбард с 40 с лишним тысячами. Джамбарт опасный противник, наверное, один из лучших линкоров на девятом уровне. Сикисима вроде, да, грозный корабль с очень крупным калибром, но для, для Эдгара, мне кажется, он представляет наименьшую опасность. Джамбард все-таки, мне кажется, посерьезнее, но это все как раз из-за из калибра. Потому что у Сикисима, скорее всего, снаряды пролетали бы насквозь, нанося минимальный урон. А вот у Джамбарта за счет того, что калибр поменьше, как раз-таки больше шансов вытащить цитадельку, причем гораздо. Ну и плюс у Джан Барта перезарядка Гораздо быстрее, и есть еще расходник Ведь ускоренный перезарядки Сейчас Эдгару надо подгадывать Теперь момент, как бы пострелять По Джан Барту. Если бы его еще кто-нибудь светил Хотя можно До чего уже тут прятаться Сейчас торпеда отправил и Уже в открытую Деваться некуда Тут либо пан, либо пропал Противник центральную точку захватил. И время. В такой ситуации идет на секунду. Ну, вот, неплохой, да, такая серия залпов. И Джанбард <теряет>, теряет большую часть своей оставшейся прочности. Ну, включает ремонтную команду. Но ну, я думаю, ему это не повезет. Еще одна такая канонада. И у и... все. Полетели. Полетели снаряды. Противника капает, капает очень много очков. Просто уже наступает такой момент, что чтобы победить, теперь надо уничтожить всех. Потому что по очкам времени может не хватить потом уже команду догнать. Зачем вот сейчас Магадор это сделал, я не знаю. Зачем он начинал стрелять? Попал в засвет. Спокойно тяни по очкам, да, уйди с центра. Крутись там вокруг островов, по возможности захватывай точки, и все, И по очкам потихоньку довести этот бой до победы. Нет, у него там что-то чесалось. Я понимаю, стрелять, если там прочности осталось немножко, чтобы добрать противника. Но когда с полным запасом, тем более супер крейсер с такой скорострельностью, ему вообще на глаза попадаться нельзя... Кровеносец против крейсера Мне кажется, в такой ситуации шансов <смех> Никаких нет ничего сделать Да, сами смотрите Прям прочный стает Как масло в духовке А он еще и промахивается Сейчас надо, надо срочно заходить на центр Чтобы остановить Приток очка, очков к противнику, ну и в принципе там уже все будет решено. До конца боя еще пять с половиной минут. Эдгуру, я думаю, особо ничего не угрожает, даже если Ямагири доберут, противнику очков все равно до победы не хватит, а Эдгар спокойно успеет добраться и авианосец вражеский уничтожить. ПВО, я думаю, у него тоже будет здоров. Гораздо, наверное, лучше, чем даже у Минотавра. Хотя мы знаем, да, что у Минотавра тоже ПВО хороший. Если этот крейсер еще и в ПВО прокачать, то там вообще зверь просто. Ну. Как противнику, насколько сейчас обидно, да? Чуть-чуть не хватило. Всего каких-то 55 очков до победы. Если бы от этой точки, то это...